всем привет сегодня посмотрим на очередную игру которая тоже рейтинги имеет неплохие игра open source с открытым исходным кодом и вот вики страница на вики и платформы windows linux mac и даже там вроде под android есть вот то есть эта игра не знаю что это за игра но написано что это симулятор э, выживания с элементами рог лайк. -like. -like это э, по факту, э, можно сказать, аски графика местами. Э, ну, тут написано, что с элементами рог лайк. Сейчас посмотрим. Э, вот основная страница здесь есть. Она мне пока не интересна. Мне интересен гитхаб. Вот GitHub. и давайте я попробую. Сейчас пока склонировать, но, судя по всему, она, эта игра, не такая уж и большая. Так, так, так. GitKlon. Во. А, так, и что у нас нужно для сборки? Что нужно сделать на сборке? Для сборки. Для сборки вот здесь на гитхабе все написано. Compile, please read. Давайте прочитаем. General compiler to зависимости. Так, зависимости, наверное, это все есть. Наверное, это все есть. Так, сборка. Ну, для того, чтобы собрать, надо make запустить. О, смотрите, еще не выкачалось. Так, угу sound release you home gear. наверное это li linux native sd build cross компайлинг э под Linux 32 из 64 ну да там надо надо ага. дальше можно под Linuxом собрать для win под windows из-под Linux а под windows также тут написано как собрать под mac os и даже написано, как собрать под Android из-под Linux. Да, в Linux, ну, с под Linux э, можно. Доступна кросс компиляция э, и можно собирать под разные платформы. Ну, соответственно, для этого надо подкачать там э, всяких там э, компиляторов э, под винду там, типа Minga порт какой-то. А под Mac, наверное, силенг или еще что-нибудь под android. В принципе, android это, это Linux ядро. Но что-то нам там надо. Короче, так, что тут, где тут вот n-курсас? n, -Curses. n -Curses, наверное, у меня нет. Давайте я поставлю, установлю эти зависимости. Так, вот. n это библиотека по работе с... Ну, то есть, э, с символами, э, ну, есть возможность э, э, рисовать нужный символ в нужной координате. То есть, в, под винду есть такая библиотека, библиотека Konyo, э, вот, и есть еще Windows API, э, с помощью которого можно там setCursorPosition, э, getCursorPosition и все такое. Вот, nCurses это что-то, э, ну, похожее. Но только под Linux и под Mac тоже какой-то курсис есть. Не помню, N или не N, но тоже какой-то курсис. Так, что у нас с выкачкой? вы Выкачка... Не, смотрите, она немало занимается. Скорее всего, там какие-то еще звуки есть. Вот поэтому это все так много и занимает. Короче, судя по всему, судя по всему нам надо будет запустить Make. Давайте я сейчас вернусь еще раз обратно непосредственно непосредственно вот сюда и посмотрим make есть семейк тоже есть ну надо наверное будет запустить simake сейчас короче попробуем а, попробуем и, и и и и и наверное наверное вот вот это все выставим что это sound один релиз ну релиз я подозреваю что это такое Ладно, ладно, пока выкачивается, ставлю на паузу. Хотя пока выкачивается, можно немного тут прочитать. Что у нас за событие? Событие происходит в недалеком будущем региона Новая Англия на северо-востоке США. После катастрофы унесшей жизни большей части населения и приведшей к появлению многочисленных чудовищ и опасных явлений. <связывая> так, какой-то блоб Есть малоизученная форма жизни Которую человеческие ученые Впустили на землю В результате более-менее успешных экспериментов По телепортации вино измерения Какая-то ерунда Так, скриншот Скриншот скриншот. Да, смотрите, все Все у нас Все у нас Текст Никакого OpenGL Хотя было бы прикольно, если бы все это делалось непосредственно с помощью, ну, вот, ну, библиотеки OpenGL. И, например, это все рисовалось бы. Вот реально это не не ASCII графика, а OpenGL, но выглядит как... Ага, с... ух ты, прикольно. Смотрите, а вот здесь непосредственно уже картиночки. Вряд ли это ASCII. Блин, круто всегда хотелось замутить что-то подобное. Но, конечно же, на это надо время. Так. Выкачалось. Ну, давайте, давайте перейдем в катаклизм. И давайте... Не, не, не, не, не, не, не, не. Не так, не так, build. А, не, не, не, не, не. Build скрипт есть. Смотрите. Селенга нам это не надо. Давайте я сделаю вот так вот. Build. И отсюда запустим s Симейки uh, есть. Даже что-то нарисовалось. Круто. Круто. Так, теперь, по идее, make. Надо было make джей 10 Ну да ладно. Так, короче, пока еще тут почитаем. Дальше. Что тут в отличие от большинства рук подобных игр, нет в этой игре нет четкой цели или сюжетного финала. Игрок имеет возможность свободно исследовать процедурно сгенерированную территорию, истреблять зомби других монстров, взаимодействовать с NPC, строить и обустраивать убежище и транспортные средства. Угу. Игровой процесс сосредоточен на ежедневном выживании. Игра симулирует большое количество параметров жизнедеятельности, таких как голод, жажда и усталость персонажа. И температуру его тела даже. И окружающего воздуха, и, и погодные условия, и мораль, и психологическое состояние болезни Ого! Так, игра предлагает взять под управление персонажа, самостоятельно созданного игроком в редакторе, или выбранного игрой случайным. Блин, походу крутая игруха. Крутая игруха. Разработчик Кевин Гренейд из сообщества. А, версия от 8 марта последняя, 2019 года, круто. А, языки инты, блин, не, реально круто. Ну, по, по крайней мере, елки палки, только 7%. Что ж так долго? Вроде... Вроде ноутбук. Как бы не слабенький. Так, ладно, давайте еще посмотрим еще какие-то ссылки, потому что я какие-то, возможно, оставлю. В описании к видео так смотрите есть <coughs>, типа вики есть вики а, есть вики на японском есть вики так и вот здесь вот здесь давайте на карту кликнем что у нас на карте а это обозначение вот, вот эти вот символы это обозначай обозначение что это такое например это там река Ривербэнк какой-то, кэбин, бридж мост, дороги, хайвей э, и много других э, буков, буковок. Так, тогда я это оставлю. Я оставлю вики, я оставлю вот это. Что у нас еще за ссылки? Э, проект перевода игры на русский язык. Э, интервью. И форум сообщества. Ну, что я могу сказать? Вот подобные игры, даже есть текстовые игры, т... квесты. Они до сих пор популярны, и... и и никто не говорит, что они устарели, что это 2D говно, там, или текстовое говно, или еще что-нибудь. Каждому свое, то есть, может быть, кого-то и заинтересует эта игра. Мне кажется, она довольно-таки интересная. Так, короче, не буду вас мучать. Поставлю на паузу и подожду, пока все соберется. Итак, собралось. Довольно долго собиралось. И давайте найдем... Найдем... Вот он, да? Катаклизм. Катаклизм. О, запустилась, смотрите-ка и теперь теперь settings опции ух ты опции ё-моё а как тут не а как тут как тут как тут как тут перемещаться а, так чтобы интерфейс выбрать а табуляцию надо нажимать табуляцию. И вот я тут Enter клацаю, и... не что-то русского нету. Но это, наверное, в сборке русского нет. А, ладно, ладно, ладно, ладно. Табуляция, Escape, Yes. Так, давайте новую игру. Новая игра. Рандом. А, так, так, так, что там дальше, дальше. Yes. Так. Бу, и ч тут? чё тут? Как тут? Пресс-тап ту финиш. Ага. Yes. Uh, no. Так, не понял. А где я? А, походу, вот. Вот это, наверное, я. Но, uh, no. подожди-ка куда я могу перемещаться что такое запятая надо посмотреть но no. блин ну давайте yes. Yes. ага как вы видите типа область видимости тут расширяется вот когда я перемещаюсь то что-то тут даже открываются какие-то обзоры. Так, смотрите, вот здесь у нас все характеристики. Короче, короче, вот я куда-то иду. Иду, иду. Что такое F? F? F, F, F, F. Непонятно. F красная есть. А... Ну, короче, ух ты, смотрите, вот кто-то бегает, вот, вот, кто-то бегает, буква М перемещается, потому что вот я иду, и она вон, вон, вон, вон перемещается, может это зомби? елки палки что это было? Бэм-бэм-бэм-бэм. Ага, смотрите, написано Press to open sidebar option, а ну-ка давайте. Так, Animal. Короче, короче, разбираться не буду, чтобы не занимать ваше время и не тупить. Но. Но что-то тут происходит. Жизнь идет. Понятное дело, как бы сразу вот так вот, наверное, не разобраться. Потому что надо. Надо, надо, надо, надо, надо будет это все внимательно читать. И все такое. Хелп есть. Выход. И все у нас есть. Здесь у нас на официальном сайте э, вот наверно папки релиз есть релизы которые наверное да можно будет скачать и установить уже полностью релизы то есть наверное с поддержкой всех языков и все такое но тем не менее игра вроде как интересная вот ну тогда на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока